Это Дмитрий Камбаров, Эйкей, вспышка слева, бешеный навес, не знаю, рви бровку. Всем привет. Да. Навесов это же можно воспринимать как в плохом, так и в хорошем. Скотсваряй какой навес. Всегда, когда выхожу, особенно в домашних матчах, когда там всегда шикарные навес, всегда обращаю внимание, смотрю, что сделали. 250 матч, огромное достижение для меня. когда наигрывали стандарты и все сделали, вся команда сделала то, что надо будет. Тебе предлагают пойти на фанат да, на вышку к заводящему. Мне было бы интересно, да. Я уже защищали такие мысли. Дима все промониторит и победителю мы вручим болту повтографу. Так что вы поняли. Да, Подписывайся. Куда-то сюда, да, на да, твой инстаграм